Такое вот сообщение, тоже спрашивают, как реагируют жители Красноярского края, решат, будет ли бизнесмен Быков участвовать в выборах в Госдуму. То есть, Быков, находясь в тюрьме, предложил жителям решить вопрос, баллотироваться ему или нет. Ну, почему? Потому что, вроде как, власть его определили как злодея да, Быкова, и ему хочется заручиться поддержкой народа. Я не житель. Красноярского края Но я бы поддержал Быкова И Я думаю, что все наши соратники Которые находятся в Красноярском крае Просто должны поддержать Быкова, потому что он идет в противовес Этой власти да? Потому что эта власть засадила его в тюрьму И засадила, как вы, не понимаете, как вы понимаете Не за преступление да, потому что сама власть преступная Потому что у власти преступники такие, как Быкову и не снилось Вообще ни в одном страшном сне Поэтому поддержать Быкова это один из путей Нанести власти определенный урон Поэтому что я могу сказать за Быкова Давайте поддерживать, не вопрос Чем хуже этой власти будет, тем лучше будет для нас и, кроме всего прочего, этот вариант его поддержки, да, он какой-то, ну, как поддержка фургала и так далее, может создать какой-то прецедент для Красноярского края. Очень неплохой прецедент. И когда все начнется, эти люди, которые организовались вокруг этой идеи, они, в общем-то, будут уже еще организованнее, чем все остальные.